относилась к медитации скептически уровнях сознания как альфа и тета, наш мозг постоянно вибрирует к обучению к оздоровлению есть аудиозапись обомлела от того как звездой на пол Всем привет! Меня зовут Алена Ивона, как вы поняли, из многочисленных заставок. И в этом видео я расскажу вам о своих вариантах медитации, которые я для себя нашла, которые я использовала на протяжении 5 лет, и все они хороши. На скользкую дорожку медитации я встала не специально, я совершенно не собиралась начинать медитировать, вообще я относилась к медитации 5 лет назад скептически. Но так получилось, что у моего теперь уже мужа, Оказались уроки метода Сильва, сейчас я расскажу немножечко о нем. И он меня уговорил попробовать помедитировать с помощью метода Сильва. Я сначала очень долго отказывалась, не хотела этого делать, но после нескольких уговоров, нескольких предложений я все-таки решила попробовать и я была в восторге. Расскажу немножечко о самом Сильва. Хазе Сильва был радиоинженером. Я, кстати, тоже радиоинженер, но только на бумажке, в отличие от него. В общем, Хазе Сильва был радиоинженером, потом стал учителем электротехники в американских войсках, а в свободное время он любил изучать гипноз, исследования работы человеческого мозга, и любил изучать работы Адлера, Юнга и Фрейда. И в какой-то момент он подумал, а что если закон Ома, который есть в физике, и, он, и этот закон Ома гласит, что если сопротивление уменьшится, то сила только увеличивается. Он подумал, что будет, если увеличить сопротивление в человеческом мозгу, увеличит ли это способность человека к творческому мышлению, к способности обучаться и увеличит ли это интуицию. Он решил начать экспериментировать, стал экспериментировать на своих детях, научил их работать на таких созна уровнях сознания, как альфа и тета. И Заметил, что дети стали лучше учиться, у них повысилась успеваемость и повысилась интуиция. Кто не знает, что такое альфа и бета и тета частоты, немножечко расскажу. В головном мозге существуют ритмы и немножечко выдержки из википедии, грубо говоря. Наш мозг постоянно вибрирует, когда он работает. И мозг вибрирует в основном на четырех частотах. Это бета-частоты, альфа-частоты, тета-частоты и дельта-частоты. Бета-частоты – это частоты, находящиеся в диапазоне от 14 до 21 Гц и выше. Колебания таких частот в головном мозг достигают, когда ты бодрствуешь, все твои чувства работают. Альфа-частоты – это частоты с 7 до 14 Гц. Колебания таких частот головного мозга достигаются, когда ты лежишь, дремлешь, находишься в легком сне, опять же таки медитируешь. И когда у тебя работает интуиция, то также твой мозг работает на альфа-частоте. Кстати, интересно, что головной мозг детей чаще, чем у взрослых, работает на альфа-частотах. И это очень хорошо. Наш мозг работает на тета-частотах, когда мы только проснулись, и когда уже вот-вот и мы заснем. Ну и дельта-частоты это частоты от 0 до 4 герц и наш мозг работает на таких частотах, когда мы находимся в глубоком сне, то есть находимся без сознания. Основной смысл медитации это перевести твой мозг из бета-частоту в тета-частоту и естественно переходящая частота это альфа, то есть бета, альфа и тета и ты Ложишься, садишься, начинаешь медитировать и плавно переходишь в эту частоту На этой частоте твой мозг максимально восприимчив к обучению, к оздоровлению, к самоизлечению, к программированию самого себя на успех. И всем, наверное, слышали, что полезно повторять для себя аффирмации типа «я здоровая», «у меня блестящий ум», «спокойный дух» и тому подобное, чтобы запрограммировать свое подсознание. Так вот, если повторять эти аффирмации на тета-частотах, то восприятие твоего подсознания будет максимально открытым. Так говорят. В общем, эти аффирмации более быстро и хорошо дойдут до твоего подсознания и эффект от медитации будет максимально сильным. Ну вот, я рассказала коротко о смысле медитации и о том, кто же такое Сильва. И в чем же суть медитации по методу Сильва? Есть аудиозапись длиной в 30 минут. На ней, на заднем плане, есть шум. Сильва изучил разные уровни шума и именно тот шум, который добавлен на эту аудиозапись. Он максимально быстро позволяет тебе перейти на те частоты, которые тебе нужны. Это альфа и тета-частоты. Так вот, на фоне этого шума женский голос говорит, что нужно тебе делать. То есть закрой глаза, сделаю глубокий вдох считает от 1 до 10 и тому подобное. Но вы поймете, когда вы прослушаете эту аудиозапись. Ссылку для скачивания я оставлю внизу. Первый раз автор говорит, что нужно прослушать эту аудиозапись от начала до конца, ничего не делая, а потом уже начинать медитировать согласно этой аудиозаписи. То есть то, что голос говорит, то и делать. После того, как ты помедитируешь эти 30 минут, ты а, выйдешь из этого состояния, ты это частот, и будешь чувствовать, что отдыхал как будто бы целый час. На самом деле этому есть объяснение, в самой аудиозаписи идет программирование тебя на то, что после того, как ты откроешь глаза, ты почувствуешь, что ты отдохнул ровно час. Кстати, первый раз, когда я помедитировала по этой методике, я уснула, и это было довольно неожиданно для меня самой, потому что я вообще очень тяжело засыпаю. Но из тех знаний, что я получила уже после того, как начала медитировать, я знаю, что не следует засыпать во время медитации, поэтому рекомендую сесть в удобное положение, в мягкое кресло и медитировать сидя. Ну или можете лечь, но пообещайте себе, что вы точно не уснете. Но я была бы не я, если бы продолжала медитировать на протяжении 5 лет только по одному методу. Я изменила свою медитацию и сделала это следующим образом. Так получилось, что в мои руки а, несколько лет назад попала книга Джо Спенза «Сила подсознания». Рекомендовать ее я вам не могу, потому что а, Джо Диспенза ничего особо не известно на просторах русского интернета. Я пыталась найти информацию о том, насколько он компетентен в своей сфере, ничего не нашла, поэтому рекомендовать ее не буду, но мне самой понравилось. После 10 страниц я просто... Обомлела от того, как это интересно. Мне понравилось, что автор Джоди Спенза, да, автор Джоди Спенза объяснял работу подсознания на уровне квантовой физики. Я, конечно, квантовую физику не знаю. И ученые, которые изучают квантовую физику, прочитав эту книгу, скажут, что за бред, возможно, так скажут. Но мне это очень понравилось, потому что это было максимально доступное объяснение того, что же такое квантовая физика и как же работает подсознание. И в этой книге, помимо того, как работает подсознание, рассказывается о том, как хорошо влияет для нас медитация, и приводятся примеры того, как можно медитировать, что можно для себя проговаривать, как это работает, чтобы максимально быстро перейти в это альфа частоты И что я сделала? Нашла текст медитации по методу Сильва. Добавила его в текстовый редактор и начала редактировать. То есть удаляла то, что мне не нравится, вот эти вот фразочки. Все-таки а, медитация по методу Сильва, она предназначена для широкого круга людей. Поэтому м -м, мне захотелось ее переписать конкретно для себя, прописать конкретно те фразы, которые нужны мне. В общем, я удаляла ненужные куски, добавляла нужные с учетом вот этой вот книги. Там прям есть тексты того, что можно говорить самой себе. И заменяла из метода Сильва в тексте слова вы на ты. Вместо шума, который добавил Сильва в свою медитацию, я добавила песни тибетских монахов. Добавила несколько спецэффектов, таких как шум моря, шум птиц, шум э, леса. И после первого прослушивания была в дичайшем восторге от того, что у меня получилось так круто. Но со временем мозг привыкает к голосу, который звучит на фоне медитации, и отказывается его слушать, и продолжает думать о своем. Поэтому я и решила поменять первую свою медитацию на вторую. И я не остановилась на достигнутом. Потом в мои руки попала книга «Сила воли Калимагонигал". Я об этой книге уже говорила и видео про то, как перестать есть сладкое, в видео про то, как медитировать. И, в общем, в этой книге. Стэнфордский психолог, который изучает силу воли, рекомендует быстрый способ повышения силы воли. Это пятиминутная медитация каждый день. Как медитировать по методике Келли Макгонига? Я уже снимала видео, оставлю ссылку внизу, наверху, где только возможно, наверху это здесь. Сейчас я медитирую после, сразу после йоги, в йоге есть а, такой, такая поза шавасана, после конца йоги ты ложишься звездой на пол, не двигаться, не шевелиться, ни о чем не думать и сосредоточиться на умиротворенном состоянии твоего тела, и я считаю, что это самый лучший способ для того, чтобы помедитировать. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вы начнете медитировать после этого видео. Если это так, то напишите об этом. До встречи в новом видео. Пока!